Ребята, всем доброй ночи, всем-всем всем. Это уже вторая часть э, прохождения The Long Dark. Э, в этой серии мы уже будем продвигаться вперед. Мы будем искать так называемую бывшую жену Астрид. Э, по техническим причинам, как я понимаю, она выпала из самолета и нам приходится ее искать. И выйти на нее помогут только возможности которые нам доступны уже э, по тем причинам где мы идем и думаем что где-то тут она была волки э, избегайте при любом возможности волки не собаки и в дикой природе они очень опасны очень обычно они избегая избегает людей но с Стоит ли рисковать, как и многие дикие звери, волки боятся огня. Костры, факелы, сигнальные ракеты будут задерживать их и в страхе, если бросить факел или запустить ракету, это их отпугнет, но гарантии это не даст. Лучший способ избегать нападения волков, держать от них подальше. Помните, что от них привлекаете запах крови и сырого мяса. Вот так вот. Представляете, ребята? Так что мы будем от них держаться как можно дальше. Это очень, да. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо, Родина. тихо. Не так быстро. Не так быстро. Ага, я тебя слышу. У меня же сырого мяса же нету. Нет, у меня только вяленое мясо есть. одно закрыто. Приехал. Тихо, тихо, тихо. Давай, давай. Мне уже страшно. Не знаю, как вам, ребята, но мне уже страшно. Мне уже пец уже горит. Тихо. кузверя Вот сюда. К Нахер. Интересно, а что ты будешь со мной делать, а? Гризли ты наш. Интересно, ты побежишь за мной, нет? Да мне уже страшно. Иди отсюда. Я тебя не трону, ты меня не тронешь. Приятного аппетита. Ага. Все. Пронесло нас, ребята, пронесло. Все, можно потихо валить отсюда. Можно вы... Нахер, иди Я тебя не звал. Что -то было. Только не говорите, что еще где-то есть. Я уже, блядь, очкую. Это уже какой-то хоррор, ребята. Это пиздец сейчас будет. Я уже сейчас вообще здесь буду. Так, походу давайте вперед пойдем Я думаю, здесь, по крайней мере, хорошо. И нам никто не помешает. Так, подожди, у нас здесь все хорошо, да? Окей, хорошо, пошли отсюда. Камни, блин. Камни нам. Дорога, отлично. Не в таком уж я глуши Да, мужик, согласен. Не в такой ты изданутой жопе-то. Это что у нас вода получается? Или земля, что это? Где это мы? Ага. Отлично, хорошо. Люди! Придите на мой канал и подпишитесь. И не забудьте нажать колокольчик. Подпишись, нажми колокольчик. Под каналом рядом есть. Люди! Ау. как так должно было быть. Мотивация немного должна была быть вот такой вот. Так, а что у нас за бревно Интересно. Так, камни еды, да? Камни могут упасть. Окей, поняли. Со советы нам нужны. Так. Так, так, так, чтобы не заблудиться, окей. А, машина, о, хорошо, машинка есть. Так, подожди, попробуем мы, походу, без машины. Потому что тут темнота кломешная, ну ладно. Вот, я же говорю, что здесь без этого никак просто. Просто. Так, кого убрать. Отлично, убрали, да? Отлично. Давай, палки соберем немножко. Казалось, как будто человек где-то был. Ха -ха. Так, пошли быстро в машину теперь. Так, давай, давай, давай, вперед, вперед, вперед так подожди давай так подожди не чувствую рук согласен давай тогда в машину садиться транспорт найдите укрытие автомобили могут служить укрытием защита от ветра А, защитить вас от убийственного ветра да ну и дикой дикий зверей а в бардачках в багажниках когда можно найти что-нибудь интересное окей хорошо так, ну что-нибудь интересное бы мы нашли, если бы мы вообще что-нибудь бы видели, во-первых. Так мы ни черта не видим. Так, ну я вижу, что я здесь ничего не понимаю. Так что давай пересаживаться сюда. На более И хорошее место. Газировка с Эммит, окей, хорошо. И все, все, что было в этой машине? Да ладно. Маловато здесь чего-то, оказывается. Так, а что у нас тут больше -то ничего интересного-то нема? Да и тут тоже, в принципе, не особо ничего интересного нет. И все. Погреться только, если... Нам, в принципе, согреться-то и не надо. Нам надо вперед-то продвигаться. Вперёд, Ого лично палочки. Так, так, так, так, окей. Так, что у нас перед? Так, подожди, у нас указатель есть. Так. Трейл туда. У нас впереди мост. И звуки интересные, а? Интересно, а что же у нас тут хранится-то, а? Интересно мне узнать бы. Да? Так, я-то понимаю, здесь больше ничего интересного нет, да? Здесь только обрыв и спиленные деревья. Так, аккуратно. Ага. Подожди, смотри. на что-то интересное есть. А мы его пропустим? Это нехорошо получается. Не согреться, умру. А сейчас, подожди, мы согреемся. Сейчас дойдем куда-нибудь и все нормально будет. Не переживай раньше времени. Так, давай попробуем туда сбегать, посмотрим, что там, если что. Не переживай. Главное, что все нормально, все Посмотрим, что, если сможем слезть, и все хорошо. в принципе можно было бы слезть и сбегать но я думаю там бы ничего наш, хорошо бы кроме вот этих крыльчатины бы ничего не нашли опасно, очень опасно так что мы будем возвращаться обратно пойдем на мост там я думаю дорогу найдем более-менее нормальную и чего-нибудь из еды или может даже из того, что можно где-то спрятаться потому что я так понимаю, там впереди у нас что-то есть интересное. А если есть интересно, значит там что-то можно найти. Так, убери спички, пожалуйста. Убери спички. Окей, нормально, спасибо. Сначала спички не хотел убирать. Какой плохой, а? О, кедровые ветки. А вот тут топорик-то нужен. Вот так. Без аппарата, без рук-то? Ага. Так, пошли сюда. Подожди, что-то мы не туда пошли. О, Во. Гадди, вот сюда. что, что будешь делать? Вот, все, наверх пошли. Так, у нас скоро показатели уже будут падать, у нас там 42%. процента, блин, плохо очень. Чертовски плохо, хорошо, хорошо, сейчас мы добежим. Сейчас немного ускоримся, сейчас ветку соберем. Опа, опа, опа, опа. тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. <сосы> да <сосы> ладно! <сосы> <сосы> <сосы> да, убей ты его нахер! <сосы> убей его нахер! Так я ж ножом его ковырял-то! Черт побери, ну блядь! Первая встреча с волком это конечно же есть ребята. Я его даже не видел. В такой темноте что-то можно увидеть. факел это нету. Ай, блин, повязка. смотрите встретий повязку, чтобы остаться, остановить кровь. Если вы. Останавливайте кровотечение, если вы не остановите кровотечение, вы умрёте Обычная тряпочная повязка можно э, пасти, так, может э, спасти вам жизнь Используй, э, Используйте меню изготовления, чтобы сделать повязку Тряпку можно найти или получить из э, имеющей одежды Окей а, Здоровье мы были, так, пошли отсюда Только не говорите, а, ну все нормально так, в машине, я так понимаю, здесь там больше ничего такого интересного не будет, да? А, да, ничего такого интересного нет. Давай садимся. Транспорт мы смотрели. Так, давай. Блин, что ты делаешь? Садись. О, другое дело. Так, окей. Так, давай тогда, что ли съедим что ли получается у нас получается воды то о и воды кстати немного выпьем так теперь нам надо как-то от полку уйти потому что это будет полный печаль Я, конечно, все понимаю, но от волка убежать практически невозможно. Если он вас застал, все как было прописано в инструкции, или же кидаете ракетницы, или же или же убегаете отсюда. А где здесь волк? -то? Я его здесь не вижу. Найдено новое местоположение. Мост. Таежные водопады. Так, а это что? Нельзя посмотреть. Ладно. Пальцы отмерзли. Окей. Сейчас тебе не только пальцы отмерзли. Сейчас тебе волк придет. Жопу надерет. Вот это будет хорошо. Вот это я посмеюсь. <смех> Второй раз причем. Блин, ну так быстро все реагирует. Это вообще жесть. Давай лучше зажгем. Да не выходи. О, господи, ну почему ты вышел? Почему ты такой... Трудные. Давай зажигай ты, ёмя. Пусто, блин. Так какой ты пустой, а? Пустой у него там. Там вырастет скоро капуста, не переживай. Так, здесь у нас походу больше ничего нет. Окей, блин. Блин, а багажник вскрыться нельзя ничем, у нас же нету. Блин, а. Вот непруха так непруха, блин, а блин, в заднем месте вообще ничего нету интересного. Хоть бы оружие. О, вяленое мясо, отлично. Есть что поесть. Деревянные спички. Во вы в самый нужный момент попали. все Давай следующее транспортное средство скроем. Так, так, так, так. Давай, открыть капот. Ничего интересного нет. Друзья, я что-то там вижу. Кедровые дрова. Вот, я же говорю, что там есть, а? О, друзья. Они отлично у нас багажнике есть ничего от блин не пруха так не пруха. так точно там больше ничего нет вот бы ничего да да да да, понимаю понимаю мужик понимаю Но что поделать надо бежать надо да здесь ничего нет что садись что не садись одна чертовщина пусто пусто как у мигра капусте блин почему все фигня такая Бляха. Бляха, откуда Бляха, ну как так то что за фигня то как ты? откуда ты преобразовался скажи мне Милок ты! Чуд, чудной, блин. Я думаю, мы хоть.. Ну, блин, ну почему не на мосту мы появились, но.. Ну, там же такой ракус интересный. Сохранение, я думаю, там было, ну. Вот за игра-то хорошая. А, очередной раз ничего нету. Да, поняли мы, все, не переживай. Мы, блин, все поняли. Главное, ты сеть эту машину можешь, нет? Я тебя понять не могу, почему ты не можешь что сделать. Так. Газировочка. Окей, пошли отсюда теперь. Только не говори, что ты сейчас на меня налетишь, а? Где он? Вон он, вон он, вон, вон он, вон он. Вижу, вижу, вижу его, вижу. Блять, да возьми ту эту палку, нахер ты будешь сейчас разжигать. Ты фигни ничего не произойдет. Блях, он идет сюда. Бляха! убей его нахер, ну. неужели повязка смочить? Нет у меня ничего. Блять, сядь ты в эту ебаную машину, Дебил, бля. Фух, повязка, повязка, повязка, что у нас повязки есть? Нихера у нас нету я в руках что у нас там риск укуса давай давай давай давай. слишком много крови да знаю что слишком много надо что-то делать надо что-то делать Подожди, у нас тряпка есть ё-моё надо что-то попробовать так я ей что же нам такого-то снять то с нас блин все же надо все же надо, все же надо, все же надо. Давай снимем, что ли, майку, так. Снять, действие. Собрать. Подожди, а у нас получается, что? Подожди, быстрее, быстрее, быстрее. А, давай. Нет. Действие. Ремонт. Так, сбросить. Не жив, не выжив не выжив давай, давай, давай, быстрей. Аптечка. Да блин, где, где, где, где, где, подожди, как нам сделать? -то? Да я понял, как нам сделать. -то? А, -а, -а все, мы помню. Помираем мы, помираем. Вот как мне ее добыть-то? Скажите мне. Нам... Да, мы померли. Не, мы померли, даже не дожили. Нормально. Жизнь идет хорошо. Блин, сейчас надо еще раз попробовать Посмотреть, как все-таки все сделать э, же эту, повязку-то Так, что у нас еще не исследовано, что нам надо исследовать? Так, потерянность это понятно. Так, значит здесь почти ничего нет. А, блин, только эти, да? Навигация, источник света, спички, все, да? Вода. М -м, здоровье. Блин, ну фигово. Подожди, у нас вообще есть тряпка, нету? Смотри, у нас целых 7 тряпок есть действие собрать повязку вот смотри вот вот вот, вот. все здесь, здесь только поменяли ты так стоишь думаешь что где куда откуда так давай сами теперь вот вот теперь все хорошо теперь можно уже спать спокойно теперь мы от волка можем дать отпор хоть и небольшой но хоть какой-нибудь так обыскать сменить возьмем и уйдем отсюда и пойдем дальше надо найти место где согреться на найдешь ты уже согрелся почти главное не очкою и все будет ништак все. все теперь можно идти спокойно душой вперед вперед из песни иди нахер Даже один и тот же волк Иди нахер, иди вон отсюда. Понял, да? Все иди отсюда. Куда он ушел? Нет вон. У нас поедет и есть. У нас вяленое мясо надо съесть. Он на это и чует потому что другого шанса она не может найти. Так, давай выпьем еще, кстати, для храбрости. Через тут дверь выйдем нахер? На картана? На картана? Сука, ты ты что на меня бежишь что ли? Сучи твоя зараза! Выродок, блядь. Нахер иде? здесь. никого нету. Ошибся номером, чувак. Не твой сегодня день. Так, а сколько у нас поущения? Минус 6, блин. Найдите какое-нибудь укрытие. Да блин, если бы нашли бы, мы этот сволочь волк здесь нам мешает. И мы в принципе, ничего сделать не сможем, да? Черт побери. А больше мы еще не сделаем. Как вы ни странно, но мы ничего не сделаем. А теперь можно выходить. Он уже далеко. Он почему-то охраняет именно мост. Вопрос, почему? Что он там забыл-то? Пожрать ему захотелось? Бля, комуха! Давай, давай, давай, давай, давай, убей его нахер! Убей, убей, блин! Да почему ты не можешь убить? Я не понимаю, блин. Но козел ты, блин. Криворуки, блин. Как какие эти руки должны быть? Блин, ну почему нельзя пройти? Я не понимаю. Что за дичь? Объясните мне, пожалуйста, ребята. Только в комментариях может написать почему проблема может быть почему его нельзя нормально убить почему ему в горло нельзя засадить чертовый нож чтобы он сдох херам блин что за не это это неправильная игра получается а? неправильные делают игры если игра создана для выживания значит она должна быть полностью выживать то есть, с одного удара нужно убить и все Ладно, пошли вперед. Ну давай еще раз, давай, давай, давай. Да он не может убить, это какой то фигня. Я не понимаю, он, походу дебил какой-то, я не знаю. на каких-то дебильских, походу, отродех родился. Он не может, блядь, пассиму взять, перегрызть. Ножом, перерезать и все. Делов-то там. На три пальца, блин, а там не знаю, то ли каким нужно быть профессионалом в этом, чтобы через раз как-то получалось. Если мы спустимся вниз, мы вообще там ничего не увидим. Так, давай съедим это хера мясо, и он, походу, его и чует. Добавок еще и выпьем этой содовой. где это волчара а? я его лично не вижу если так Давай, первую машину сейчас залутаем, посмотрим, что там есть. Будем валить отсюда. Как можно-то подальше. Это, это не собака, это какая-то катастрофа, блин, ничего нету. Где мы? Так холодно, что все. Пиши каюк. Главное не очкую, и все будет нормально. Так, деревянные спички. Где он там впереди-то? Остался пикап Так, кедровые дрова вижу. но здесь я так по нему ничего здесь нету, да? Да, пусто, пусто, пусто. Где нашего волчар то Я его не вижу. Где эта скотина-то? Надо максимально быстро залезть и посмотреть, что есть. Бардачок, быстро, быстро, быстро. Пусто, блин, ничего нету. Жаль. Я думал, что-то интересное может быть. О, нормально, нормально. Так, быстро, быстро, быстро, быстро. О, горючее хорошо. Садись быстрее. Еще всякие волки здесь нас вообще прибьют к херам. Вот, тогда мы доиграемся. вот труд. Хорошо. Так, за ним вроде бы ничего нет, да? Сука! Блять, твою мать-то. потому кто там у тебя жопу загрызли, блядь. Тварина, блин Блядь, откуда он явился, блядь? Ебануться свинья, казал. Так, у нас по тряпкам там ничего. Действий нету. Так, собрать перевязку. Окей. Теперь можно хоть защитить себя. Так, давай посмотрим еще, что у нас там есть у нас там нету это средство не помогло сейчас все поможет вот это средство on, все равно на последнее can't feel my feet. Про козырьки, -мо, а там еще что-то может быть? Нифига себе, я про это саду даже. Так, пошли отсюда. Где это волчар? Где-то там бегает, да? Что удивительно, я не вижу его глаз. А вон они, вон они, вон они идут. Бежит сюда. Пошлите нахер отсюда. Пускай за нами побегает. Хватит ему здесь ходить-то. попробуем зайти на это дерево да? сможем мы пройти хоть дальше Так, понятно дальше мы не пройдем если мы конечно не заберемся на это дерево А, она нам говорит иди ты в жопу окей хорошо мы пойдем туда туда мы, конечно ни хера не видим ну ладно А забраться мы не заберемся потом. Вс, эта ловушка будет для нас. Охереть. уже первые звуки так это что у нас блин это ничего ай как плохо как плохо так машина упавшая с этого окей кто сидел и ел что ли Ох, шерстяная повязка. Окей. Так, пусто, да? Тоже пусто. Тоже пусто. Господи, да ешь ты. Пей. Съешь ты этот бамбук. Наконец-то. Так, нормально. Съел, попил, нормально все у нас там вообще минус 6. Окей. Okay. Так, ну блин, ну тут уже придется выживать уже конкретно. Обыскать, может быть, что найдем. О, нормуль. Нашли нормальные перчи. Фух, да и вообще хорошо. Так, что мы там еще нашли-то? Нормально, покуда побудем, оно будет уже теплее. Так, верно я говорю, нормально все. Так, пошли тогда вперед тогда, пускай тогда останется все у нас позади, но мы, конечно, пасаться будем таких мест, потому что можно реально легко провалиться под рёд. Оно так уже хрустит у нас там. О, вот тут особенно видно, особенно вот такие вот места. Выделенный, можно так сказать. Блять, я уже думал, ты волк за мной бежит в очередной раз. Я уже думаю, все, блин, кидай все и беги отсюда, как можно дальше. Так, ну смотри, я смотрю, куда-то мы вперед ушли, на да? Получается, на мосту нам делать нечего вечером, да? Хорошо, хорошо, пошли тогда вперед. Может быть, нас приведет это куда-нибудь в другое место, как вы думаете, а, ребята? Мне кажется, что мы придем куда-то даже интереснее, чем раньше. Так, главное сейчас нам спички. Так, так все, что ли? Да ладно. Не может быть такого. Ох ты ее. Так, а куда мы бы тогда зашли-то? Пять не сюда что ли? Мы вообще сюда заберемся? А? мне кажется что мы вообще сюда не заберемся только застрянем где-нибудь здесь и все да у нас походу здесь выхода нету ну ладно была не была а так хотела забраться Давай возьмем еще камыш этот На всякий пожарный. А вдруг он нам пригодится, какие да Почему бы и нет, а? Листья съедобные. Все нормально. Вот этого волка надо обойти, потому что он нам вообще всю малину испортит. Кролики, дети нахер под нами там лед хрустит, но ну, ничего страшного. Так, а что у нас там у берега -то? Можно, конечно, здесь растопить, но это будет, конечно, жесть. Растопить лед в неимоверных условиях. В диких условиях еще причем. Конечно, риск большой здесь появится. Но что поделать-то? Шанса нету. Теперь нам надо как бы залезть а вот как? Это мы уже не знаем, как. Каким-то чудом, наверное, попробовать сюда как вот так. Хотя и не знаю. <свестит> Слезть это мы слезли, а вот залезть и тихо ты, блин. Это вообще серьезная задача. Вот это бы еще попробовать сюда залезть и, да. Все. И дальше-то нам да. Выступ, это все. Чуть-чуть. бурку -чу угу. Давай, давай, спускайся. Хорошо, тогда надо... А, ну смотри, вот, все-то, да, все нормально. Вот тогда, в принципе, залезем и слезем, куда залезли, туда и слезли. Да ладно, серьезно. Да ладно, эй! Что за фигня-то, эй, подожди. Как-то мы не можем залезть на какую-то непонятную высоту-то. Смешно. Он залезть не может. Он прыгать не может. Вот что меня удивляет. Рабора происходит главного героя, конечно. Только не падай упал бля. блять куда я упал ⁇ п твою мать и зажги нахер спичку какую я жопу миру упал бля а муха и как не забраться скажите мне на милость Я не знаю куда я залажу но я куда залажу не черт знает куда залажу в темное время суток я какую-то жопу мира пытаюсь залезть но у меня что не получается мне такое чувство что я сейчас ебнусь просто-напросто ебнусь и все и пиши и такой твердолобы то а? почему ты плеть не можешь за лезть на какую нибудь Да ладно ну давай давай давай родим осталось то всего ничего то скажи что ты можешь можешь ну можешь ты ну не надо бляха ух наконец-то мы залезли блять на эту ебаную скалу блин а. Через какими-то врагами, блядскими моталки Такими, блядь, я хуею я, хуе просто. я просто охуеваю Ха -ха. Я, блядь, сейчас вообще по Ну, это ничего страшного Главное, что мы выбрались, остальное до пизды Как-нибудь доживем, да? Как-нибудь, блядь, в этой жизни, блядь, доживем До последней своей смерти И увидим ее на том раю Когда нам вот этот Очередной волчаров придет и Жопа она нам не дерет. Вот это будет хорошо. astrid ай, давай, давай сожвем хоть эту еду. Напоследок, хоть. Выпьем воды. Что у нас по одежде это нормально все? уже пиздец я уже ни черта не вижу где что куда мы идем А какая-то машина уже видно куда я иду что это твою твои мать ты хоть дойди до докуда нибудь чувак а -а -а -а, я идея спички у вас спички Блять, нахуй ты вышел, диод, блядь. Эй, сядь в машину, я ни не вижу. Куда я что? Что за беда раз, блять тупорылы, блядь, но. Нет, ты, блядь, издеваешься надо мной. Сядь ты в машину, блядь. Дайте мне навестись, то, блин, куда-нибудь-то. Просто хуею. блять, у меня уже помутнение, я вообще хуя не вижу. Да я сел, какую жопу мира сел. находимся нужен эй блять а где я я нихуя не вижу уже пиздец все блять все блять ложи нахуй все ложи Damn it. я не знаю где я с кем я кто я Я вообще никого не вижу. Mm -hmm. fuck you, fuck you. Okay. Ладно, друзья, тогда, в принципе, на этом моменте закончим. <laughs> у нас вторая серия получилась немного фейл. Так что... В принципе, на этом моменте я думаю закончу, потому что здесь нечего больше делать. Тогда на третьей, третьей, третьей серии будет на прохождение. Так что я думаю, на то и третьей серии мы обязательно пройдем, потому что ну, выхода у нас больше нету вот. Мы больше времени потратили в этом ущелье, спустились зря-то, вот, потому что надо было, в принципе, идти по мосту. Вот. Так что всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока, не забудьте подписаться на мою группу ВКонтакте, в стиме, э, на канал обязательно, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик, и всем удачи и всем пока-пока, всем приятного просмотра в следующий раз, напишите, кстати, комментарии, как вы думаете о новой части, если все-таки я пройду, сколько сколько процентов вы думаете, на сколько я пройду? Так что тоже оставьте комментарии. <с> Все, всем удачи, всем пока-пока. Играйте в хорошие игры, не забудьте. <с>